Hello, my friend. My name is Anna I live in London and I am artist. Здравствуйте, мои дорогие. Я вас приветствую здесь, в Лондоне, и с удовольствием прокомментирую вашу работу. Сейчас перед моими глазами работа Лейли Алиевой. Извините, может быть, не очень правильно произношу. Работа очень достойная. Работа аккуратная Видно, что вы вложили в нее свою любовь и старания В работе четко выделен главный персонаж Это ваша птица Которая занимает достойное место Центральное в вашей работе В центре Значит, по моему мнению Пропорции соблюдены правильно Потому что главный акцент в работе Это птица И она, естественно, в самом центре в общем, я бы сделала так же. Дальше. Направление мазка. Направление мазка четко передает перья птицы. Мы понимаем, что у нее есть перья, все. Также мы понимаем, благодаря направлению мазка, в какую сторону смотрит крыло птицы. Все красиво, правильно разобрано. Вы молодец. Единственное замечание – это оторванность от картины вашей птицы, то есть фон никак не поддерживает саму птичку. Ощущение того, что птица наклеена на этот темный фон. Возможно, надо было бы на этом фоне добавить слегка немножечко теплых оттеночков, для того, чтобы птица так не вырвалась вперед. Но, возможно, ваша задача была показать эту птицу вот как наклейку, как отдельное пятно, тут уже ваши творческие позывы, тут мы уже должны принимать так, как вы это подаете, на то оно ну, есть творчество. Дальше, ну как я пишу на заднем фоне нет цветовой поддержки главного акцента, возникает ощущение наклейки. Дальше, цветовая гамма подобрана идеально, у вас есть ощущение цвета. Вы правильно подобрали оттенки, палитры. Ваша птица э, словно только что уснула. Перед, в общем, для меня она выглядит достаточно реально, особенно на ваш возраст. Это чудесно, чудесная проработка птицы. Э, есть, да, есть ощущение, что она реальна. Я считаю, что на свой возраст у вас есть большой талант, творческий потенциал. Я считаю, что э, это ваше, рисовать картины, писать их, извините, поправочка, писать их. Это действительно ваше. Вы действительно талантливы. Хотелось бы сказать спасибо вашему преподавателю, так как вот в таком возрасте вы действительно очень талантливый, профессионально подходите к проработке, к передаче оттенков, тонов, в общем. Мне нравится ваша картина. По моей пятибалльной шкале я бы вам поставила 4 балла. Можно немножечко подправить вашу работу. Но я с удовольствием повесила бы у себя ее в спальне. Либо в детской. То есть мне нравится ваша работа. Надеюсь... На дальнейшее сотрудничество с вами с удовольствием посмотрю, понаблюдаю, пронаблюдаю, скажем так, ваш прогресс, рост в творчестве, поэтому до встречи.